Стиганите ремешочки. На И так, у нас Гоночка наконец-таки на месте. Ну а что, офисер? Погнали! Погнали! Ускоряемся. Да, согласен, ускорение тут нужно, но меня носит просто дико. -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Тут кто-то уже стреляет. Нифига себе, да. кто-то на тачке вырвался Уже вперед, все Ох, он даёт. У него колеса, походу. Дырявые. И теперь. в броне. Да. Что ты парень даешь? Как ты так мог? ёлки палки а меня носит. Маслкар это, конечно, дикий выбор. Меня просто носит. А я уезжаю в препятствия и. Я на первом месте пока что. Да я расставляю препятствия. Да жесть такая. Эй, ты что ж вылетел то Ну ничего, я сейчас спид стопа. Давай, давай, давай. Блин, как же жестко. Все, горит, получает. Да жесть, я как И вылетаю. Я-то друг против друга пытаются решать. А я нон-стопом вылетаю, просто нон-стопом. Опа. Опа. Ч ⁇ -то я как-то притормозился так жестко. Опа. Да, вижу, кто на мою мину наехал. Походу ты там после огонька ее походу поставил. Ну да, иногда после огоньков ставлю. Славил. О, я начал полыхать. Что-то раньше проезжал и а не полыхал. Тут уже борьба. И, дать, удачно. Удачно я проезжал я раньше. Так, просто едем и стреляем. Я, кстати, даже не стреляю. Бел. Что тебе надо Эй, я ж тебя писался. Давай. Бомбы только не ставь, а то я прям за тобой летел. Все, ну... я пошел на. Что? Обгон, я... Как меня взорвало опять? Oh, жесть какая-то. Так. Сейчас я розового убью. Эх, пошел подстопиться. Как ты, зараза! Пока я тут с одним разбирался, меня байкер решил. Ох, он меня сделал. Ты. Что договорит? Эх. Ну что, у нас гоночка, гоночка дикая. Шикарная, Куча машин, дико-дикая. Сразу ускоряемся. И я тоже. Оп-оп-оп-оп-оп. Да да, да да я тебя вижу. Ну да ты от меня не... уехал, конечно. Ускоряемся. Опа, огонечки. Ты еще включаешь огонь передо мной. Я не включаю, он сам. Но ты, когда проезжаешь, включаешь. Mm. И ты, кстати, на мотоцикле очень жестко вырываешься. Да ты поставил эту мину, а? Я вообще никакие мины не ставлю. Странно, а кто поставил эту мину? У меня ЭМИ-мины. Они как бы не взрывают, а это прям взрывает. 4 из 10. Так, ладно. Полетели на ускорении. Опа! Аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно! Опа. Так. Блин, ох, йо, выпало. Я опять. Давай, рвану. давай, давай, давай, давай, вперед! Так, отлично. Эй, ФСР, притормози! Аккуратно, это какой-то хрень не проехал. Да? Ты раз, давай понимаешь. притормози Не, ну это конечно на елки-палки Куда тебя на мотоцикле пустили против меня на импале И то я второе место как-то держу Давай, давай, давай, ускоряй Всё вообще полная жесть Да как мне ускоряться, ты понимаешь, меня сразу выносит просто Везде огонек Так Я сейчас стараюсь уже свои еми даже не ставить а только на скорость работать. ай яй яй Я по мини проехал. Так, отлично. Чё там все взрывается? Или меня кто-то пытается? У тебя там взрывается? На байк? На Но... чё за... чё байк так, творит? Отлично. Там? Что у тебя я там байк? Да не мой байк. А, -а, -а. Тот, который за мной. Ух ё. я по Чё мини так... проехал. Ой, я по своей же мини проехал и тебе я больше меня скажу. Вот бросил. Что-то жесткое вообще тут мин оставлено. Хорошо. Да, даже на подиум. <laughs>